Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, Кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, Пулеметами, врезанных в скальную тверди. Запиши нас в историю горестной былью, и рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, Одуревших от зноя, без сна, без воды, Отмеряющих жизнь от привала к привалу, От звезды до звезды, от беды до беды. Помяни нас, Россия, В извечной печали златорусскую косу свою Расплетя, мы, оставшимся помнить и жить, завещали, Жить, как коротко прожили мы, для тебя». No. Родина мать. но лежит богатырская сила, Мертвый солнце спилает глаза, уж развернул. We're oh. Люблю тебя я, вернусь обнимешь ты!